Заключительный четвертьфинал, дорогие мои друзья, в рамках женского турнира от проекта Женский эпицентр 2 на 2, замечательное и крутое, и веселое противостояние, которое случилось благодаря Станиславу Григорьеву. Он же кумар, он спонсор этого турнира, огромный ему респектосик за это. Малышки против цыганская швабра. Карта d Dust 2. И в рамках четвертьфинала такая интересная вам статистика. Из четырех игр, <к wolves> простите, из четырех игр 3 было сыграно именно на этой карте. А четвертая игра была сыграна на карте Д Мираж». О, oh, девушка-мент. Горячий хедшотик по софтерше. Алиса спасается бегством. Алиса Милофон! А, удается, кстати, резануть, по-моему, девушку мента Или она уже была резан, резанутая Как грубо звучит Девушка мент, не обижайтесь, пожалуйста А минус истерика минус ист... Простите, минус от истерики Чё-то немножко начал путаться Ладно, отработаем этот момент еще в дальнейшем Так, ну стей Стей, опять же, очевидный и ожидаемый. Напоминаю, девушка-менты истерика команда Малышки, э -э команда цыганская, Швабра, Софтерша и Алиса. Приятного просмотра зрителям. Приятной и интересной игры девочкам. Ну и поехали пистолетка на экранах, черт возьми. Победитель данной пары сыграет с командой SLS в полуфинале. Проигравшая команда займет пятое место. Да, жизнь, она такая суровая. Ну что, начинается выход. Хаешка тут такая немножко вылетела текстурная. Не самая хорошая. Софтерша. Минус девушка мент. Ух ты. Отличный ваншот от истерики. И второй минус за истерикой. Вот это за истерило. 1-0. Ну, хочется опять-таки заметить факт того, что девушка мент занимала хорошую позицию. Но хорошая позиция, она не в пистолетном раунде. Потому что она... эта позиция. В первую очередь говорит о том, что контакт, который будет происходить, будет происходить в упоре Где Глок окажется в перевесе И, как вы могли заметить, Глок в итоге и перевесил Ну что, проходка через зигзаг, быстрый выход под девушку мента тут, по-моему, девушку мента видно Ну, нога вообще торчит Но, судя по всему, девочки из цыганской швабры просто даже не повернулись посмотреть Поэтому не заметили, а так вообще каблучок торчал 2-0. Но каблучок это для нас, потому что девочки-то играют с обычными, наверное, моделями классическими. Ну, хотя, может быть, и с такими, кто знает. Кто знает, с какими там девчонки вообще моделями играют. А, но по факту, что вот мы, мы видели, да, мы видели модель. ХАЕ в банку! Причем, кстати, вторая уже ХАЕ в банку. И тут девушка ментная P90 забирает софтер, что Алиса хэдшотом... Разменивается, истерика, кстати, без девайса, кстати, с диглом. Подобрала P90, но он ей не очень как бы понадобился. Выбросила P90 и, черт возьми, оп, в руках опять неожиданно появляется P90. Магия какая-то, хотела калаш подобрать. Все равно с P90 играть придется. 3-0. Обычные модели у нас. Все, большое спасибо за ясность. Мерси будем иметь в виду. Девочки играют с обычными моделечками. Ну, а у нас для красоты, конечно же, модельчики девчачьи. Раунд от швабры через зигзаг. Господи, вот это вторая команда, которая называлась очень забавно, странно и непонятно. Первая это команда, естественно, как... Ух ты. Размен. Размен произошел, ну истерика Мое почтение, 4-0 Первые это розовые крысы а Вторые это вот цыганская швабра Как бы Обращаясь к одним Их нужно называть крысами Обращаясь к другим нужно называть Ну либо цыганками, либо швабрами но если девочки не цыганки, то я думаю, они обидятся, как обидятся, если я назову их швабрами. Поэтому такие неловкие ситуации. Хотя, конечно, я думаю, что они не обидятся. Они же ведь сами так себя назвали. Но как-то мне самому, как джентльмену, неловко. Софтерша и Алиса. А, берут под контроль яму Ну, а, соответственно, в общем-то и контроль длины Благодаря взятию ямы, естественно, остается за атакой Ну, оборона вот здесь действует так, как практически и надо Единственный вот косячок сейчас от истерики Произошел ХАЕшку, это... Я понимаю, что очень вот... Под... Покупаешь ХАЕшку, ее так хочется выкинуть Ну что, зря покупала, что ли Но вот цена... Цена этого броска ХАЕшки оказалась непомерно высока. Девушка-мент забирает Алису 1 на 1 с офтершей, 75 по против 52. Соперница на рекламе. Девушка-мент этого, кстати, не знает. <связывая> <связывая> Но и софтерша не знала, где находится соперница. А поэтому тайминги распределили, кто должен победить в этом раунде. И исходя из логики самого КСа, это 5-0 для команды «Малышки». Пока неплохо, пока неплохо. Но мы все с вами видели уже два камбэка на карте Даст 2. Поэтому не буду раньше времени поздравлять команду малышки с большой э -э, взятой пачкой раундов. Потому что во второй половине еще и отдать что-нибудь можно. Но у нас из крайности в крайность. Заметьте, сегодня э -э, первый матч камбэк. Ну, разменялись. Алиса, 18 хп. Вот сейчас точно уже пора кричать милофону. Ну, Хае, в принципе, в зигзаг, и, и в принципе, все. Но хаешка отсутствует. Она уже была выброшена, поэтому тут придется выигрывать руками, то есть автоматом. Алиса делает вид, что уходит. Алиса стратег. Жаль, что истерика не знает о том, что Алиса делала такой интересный муф и пыталась ее обмануть. Было бы интересно тогда. Ну, интереснее. Это знаете, как бывает ситуация, когда вы стоите на каком-нибудь светофоре. Э, стоите первый. И у вас справа еще там, или слева, неважно, есть еще одна машина. И потом вы резко жмете газ в пол. Как бы выигрывая гонку у своего соперника По полосе При том, что соперник не знает, что вы с ним в гонке участвуете а, Вот И сейчас было приблизительно то же самое Мы делаем фейк, при этом соперник не знает вообще Что мы его делаем, но мы его делаем Софтерша, минус девушка-мента А вот за такую агрессию надо наказывать Вот здесь я полностью поддерживаю Команду а, Цыганская швабра Потому что вот не надо Вот не надо в спину заходить пытаться Это слишком, знаете ли Даблкил от софтер 6, 6 1 Вот и прошу заметить логическую цепочку. Пока малышки стояли закрыто, пока они не выходили в прессинге, в агрессию и просто играли в позиционный оборонительный контрстрайк, они выигрывали 6-0. Как только они попытались сделать агрессивный раунд с поджимом со спины из зигзага, раунд на этом закончился поражением. Вот и вся логика. Надо просто сидеть. Это самое банальное и самое простое для карты Dust2. Не надо придумывать велосипед. Хотя я, конечно, понимаю, что девочки у нас здесь сегодня действительно очень находчивые. И порой то, что они делают для нас с вами, казалось бы, не самые какие-то очевидные вещи, у девочек все схвачено. Вы что, думаете, они просто так хаотично по карте передвигаются? Нет, у них есть план, и они его придерживаются. 100 хп у Алисы. Ну и, как вы могли уже заметить, девушка-мент застрелила а, напарницу по команде а, среди цыганских швабер. Швабр. Не знаю, как правильно, простите. А, ну, дальше. Дальше что? А, дальше девушка-мент уже стянулась а, к своей напарнице. Ну и, в общем, будет удержание точки в паре. Ну, вот вам, пожалуйста, флешка. Которая рассекретила местоположение Алисы. И, естественно, теперь придется очень непросто зайти на просвет. Ну, навряд ли кто-то по... позволит. Ну, девушка-мент оставила 16 хп своей сопернице. Тем не менее, да? Истерика. Не без труда, но все-таки забирает Алису и забирает победу в раунде. 7-1. Ну, тут, опять же, конечно, сказалось отсутствие девайса. А точнее, наличие только лишь дигла. А, потому что с дигла все-таки можно было бы и не попасть. Ну, Сэмки было бы, например. Например, с эмки было бы удобнее, с нее можно было бы зажать. И хоть одна пуля в соперницу, доглядишь, да, да попала бы. А вот что касается Дигла, тут с него-то не зажмешь. С него именно надо попасть. И сделать это довольно прицельно. Ну что? Uh, прессинг зигзага резкий и быстрый. Вот здесь девушка-мент снова пытается подкараулить соперниц uh, на длине и оставляет тем самым истерику в гордом одиночестве. И это гордое одиночество заканчивается гибелью самой же истерики. Ну и девушка-мент в ППХ пытается подобрать девайс, чтобы с этого девайса какой-то профит получить. Забирает софтершу, выбирает, выбивает бомбу. Да еще и оставляет Алису с 44 хелспоинтами. Ай да девушка мент Ай да девушка мент Перехитрила, ты смотри Ну я же говорю, находчивые девчули Приятно смотреть за таким кэсиком Когда они делают вот такие вот штуки Далеко не каждый парень бы Который каждый день играет в кс, Додумался бы именно так Открыться под зигзаг И просто на эффекте неожиданности Выиграть раунд, вот так То есть кс это игра, в которой надо думать Ага Выигрывает тот, кто больше думает Софти... первая АВП, дорогие друзья За четвертый матч это первая снайперская винтовка Играет на ней Девушка-мент И она, кстати, сделала только что минус с нее Так что тут уже и не нужно шутить Ну, нужно все-таки подняться чуть-чуть выше Да, вот чтобы не тратить время на Залаз, так называемый Ну, взгляните на девайс Алисы Понимаете, да? В чем здесь сложность заключается Девушка мент зачем-то, кстати, спрыгнула на просвет Тем самым лишив, лишив себя более качественной позиции Но даже с менее качественной позиции Она все равно умудрилась достичь победы 9-1 Ну это что-то интересное, знаете ли Действительно, очень необычный матч вот здесь Даже если будут какие-то камбэки там во второй половине В любом случае, первой половины я доволен по максимуму Даже снайперская винтовка появилась Лиза с читами? Ну ладно, ну почему же так? Нет, навряд ли. Истерика минус... 10-1. Даже договорить не дала. Вот они, девочки, перебивают. Паузу нужно брать. На самом деле, цыганской швабре просто надо взять паузу. Да и все. После этой паузы малышки немножечко без куража останутся, да, и получится ситуация, в которой уже не на морально-волевых надо будет тащить, да, а... На плюс. На минус куража соперника, точнее. Девушка-мент. Ну, софтерша. Ну, слишком уверенная АВП, по всей видимости. Нарисовалась сейчас у малышек. Алиса, 62 хп. Моменталочки а девушки-мента. Она в наглую идет забирать килы, Занимает позицию на рекламе. Хотя... Думает, что соперница в яме, а соперница не в яме. О, попала. Попала. То ли прострелом снайперская винтовка попала. Вот я не успел обратить внимание. То ли истерика, простреливая см попала. И смотри, она просто ждет. Хитрая Алиска. Лиса Алиса. Ждет, что кто-то придет ее искать. И она под шумок этого кого-то заберет. Немножечко не получилось. Все бы хорошо, если бы не столь малое количество ХП. Тогда можно было бы понадеяться... На какой-то перевес Ну, не перевес Правильнее надо, как сказать На смену власти Давайте вот так назовем это, да Но пока что власть не меняется И счет 11-1 Малышки Не оставляют пока что надежды Шансов циканской швабре Это грустно, это печально Но это факт Глупо его отрицать, он есть Он потому и факт <influy else> Читерши ну, девушка-мент, я надеюсь, продолжит смотреть зигзаг. Ведь на длине есть напарница. Потому что... Просто потому что... Вот, видите, да, почему? Нет, я... Вот девушка-мент все хочет смотреть сразу. Все сразу. Две соперницы идут на зигзаг. Товарищ по команде контролирует длину. Сиди и смотри зигзаг. Нет, я буду еще периодически длину смотреть. Вот везде хочет успевать. Везде. 12-1. Ну, пока что это Не похоже на те дасты Которые мы смотрели до этого Где были камбэки Сейчас я бы скорее сказал Этот даст похож на мираж Просто мне кажется, что по стрельбе По уровню стрельбы Малышки э, в чуть большем профите Находятся, то есть они чуть лучше стреляют Софтерша вместе с Алисой Вырубили истерику Ну, а вот девушке-менту Видимо, предстоит ретейкать А ретейкать с АВП ну, даже не предстоит ретейкать, окей Ну, 12-2, быстрый и жесткий раунд Боевой, прям такой от э, швабры Дико залетели С ноги Выбили всех и вся Выиграли раунд, 12-2 Почему до этого, если этот раунд В теории может работать, почему до этого Не было попыток сделать такой раунд Один раз, конечно, был Как минимум, даже несколько раундов Назад была попытка выйти Из зигзага с занятием Точки, а, ой-ой-ой Ой-ой-ой, какие хаешки-то летают царские в зигзаг. 20 хп осталось у софтерши. И вот, наверное, почему не было быстрых раундов, да? Ответите вы мне на мой вопрос. Потому что быстрый раунд это всегда выбегать под, под вражеские гранаты. Ну, гранаты закончились, поэтому теперь софтерши самое главное не стоять на прострельном месте, которое можно прострелить. Флешки это сколько угодно можно принимать, они не убьют. Это самое главное. Ну, слышит. Топтышку девушку-мента. Но совсем не понимает, где находится истерика. Истерика в сайте. Позиция, конечно, выигранная, опять-таки, технически. Ну и... А теперь уже и фактически. 13-2. Ну, счет прям такой. Малость. Неприятненький счет для... Коллектива цыганская швабра Но я, наверное, все-таки буду утверждать Что камбэк по-прежнему возможен Хотя и шансы на него поистине невелики Многое, конечно, опять же определит пистолетный раунд И первый девайсный Но если пистолетка будет проиграна То, скорее всего, и первого девайсного это даже не будет Кстати, хочу заметить Девочки вооружились гранатами Девушка-мент вообще с 5 хп осталась и убегает на длину Истерика вообще не поняла, что сейчас произошло И почему ее сопер... э, напарница ушла На другую позицию играть Ну, я согласен Девушке-менту сейчас проще будет отыграть Именно с длины, потому что 5 хп И в нее будет тяжелее попасть Обнаружила истерика сейчас оппонентку свою Которая стояла у нас и пряталась здесь втихую Минус от истерики по Алисе Софтерша Перестреливает Эх, дорогие друзья, 14-2. Малышки бесподобно проводят пистолетный раунд. Да, конечно, э цыганочки сейчас вполне себе могли шваберками-то огреть оппоненток. И даже были к этому очень близки. Но Софтерша не успела просто добежать. Доб добеги она до угла, может быть, еще и получил. Опа. Опа. Ну я же сказал, что мадам у нас затейнится. Вы посмотрите на это. Давайте как-нибудь отлетим так, чтобы видеть все. Откуда пойдет куда? Ну, зигзага. К сожалению, позиция обесценилась. Отсюда работать с МПшкой не тот вариант, который наверняка хотелось бы. МПшка замечательна на ближних и средних дистанциях. Да и даже на средних она уже, в общем-то, является... Достаточным девайсом для победы, но уж тем более на дальнем. 15-2 матчпоинт. Цыганочкам осталось взять 13 раундов к ряду, чтобы выйти на овертаймы. Малышкам, в свою очередь, всего-навсего один, чтобы выйти в полуфинал. Ну, закрыто. Закрыто и осторожно, очевидно, этот раунд будут играть э, цыганская швабра, софтерша. Ну, вот реализация ФАМАСа. Первый девайсный все-таки присутствует, хотя это, конечно, скрипя зубами можно назвать девайсами. но ну, потому что, опять-таки, у Алисы МПшка. Ну, ФАМАС, да, сойдет. Тем более, еще и этот ФАМАС уже был реализован на один минус. Поэтому, ну, это уже здорово и хорошо. То есть, он уже, как минимум, не зря был куплен. От него есть какой-то вклад в возможную победу. Ну, а девушка-мент принимает, наверное, <coughs> единственно правильное решение в этой ситуации. Это сыграть через зигзаг. Минус софтерша. А теперь это уже не самое возможное правильное решение. Как она ее насканировала-то? Ну, вот сейчас главное не сильно уж агрессировать, да, потому что сейчас дистанция стала... Близкой. Коротенькой. Но девушка-мент контролирует стрельбу и выигрывает 16-й раунд для своей команды. Что ж, дорогие мои друзья, я вновь...